может быть, радикальнее ядерной войны. Но видите ли, среди немногих не очень надежных союзников, которые у нас остались, если им иметь в виду сильных, это Китайская Народная Республика, которая просто не позволит Москве использовать ядерное оружие. Вы предугадали мой следующий вопрос, Юлия Полетович? Просто запретит. Будет ли оно применено? Вот я хотел у вас спросить. Я еще раз говорю: пока Пекин не позволит, оно не будет применено. Потому что зачем зачем Пекину такие ужасы, когда он зарабатывает на так сказать мировой торговле и выполнении правил, которые он не верит, он не верит в западные правила, но он их выполняет, потому что это выгодно, вот и все, так же как и Россия выполняла в свое время, потому что это было выгодно. Поэтому какая тут ядерная война, простите вам, что товарищ Си разрешил, а говорить языком трепать. Может, Можно что угодно. Тоже было, ведь во время холодной войны были маленькие страны и какие-то там стратегии периферийные, которые все время говорили, надо применить ядерную бомбу, надо применить ядерную бомбу. Зачем у нас ядерная бомба, мы ее не применяем? Было, почему иногда, это были серьезные, вообще-то говоря, солидные, как вы говорите, люди. А вот э, во время войны в Корее генерал МакАртур э, в СУК сказал, что надо применить ядерное оружие. Что произошло? Он слетел со своего поста. Э, значит, э, Во время Вьетнамской войны генерал Уэст Морленд э, сказал, что надо применить ядерное оружие в Вьетнаме. Он слетел со своего поста. Вот вы знаете, я иногда почитываю военную периодику, и вот в течение последних лет там как-то проскакивало от отдельных экспертов, что на ограниченном театре военных действий где-то как-то теоретически возможно применять тактические ядерные Конечно, заряды. Ну, а, вообще, ну, а вы говорили, ну, что это с неизбежностью приведет к обмену уже стратегическими ударами. вот Ну, через некоторое время, да, через некоторое время. Понимаете, конечно, так сказать, я не люблю конспирологии, но думаю, что в Вашингтоне были бы счастливы, если бы Российская Федерация применила, хотя бы даже там есть самые разные его, и есть все что угодно, ядерные мины, ядерные... Но эти самые торпеды а, да. ря, даже ядерные это все большие крупные крупные есть конечно есть просто буквально до очень небольших калибров разработана была широкая линейка вот. если Российская Федерация применит ядерное оружие то как бы в каком-то смысле она закончит свою изоляцию и превратиться в некое опасное для всех стран существо. Конечно, это бы устроило Вашингтон, потому что ну, это их цель – изолировать Россию. Действительно, каким способом Россию большую, огромную, можно превратить в аналог Северной Кореи? Вот, чтобы она еще как бы размахивала ядерным оружием, которое все равно применить не может, потому что это самоубийство. А если номинально оно будет применено, маломасштабно, то все будут сняты, все запреты на обращение с Россией для всех стран мира. Вот, вот и все. Это... Поэтому я не думаю, что Запад будет нас останавливать.